Всем привет. Для простой колимбы нам понадобятся две рейки из обе 40 и 20 миллиметров, толщина 0,5. Два гвоздя 80 миллиметров, два болта и 2 врезные гайки. Анкер. Часть его без резьбы должна быть минимум 70 миллиметров. Вот. И такой вот флажок от Джерлицы можно купить в рыболовном. Стоит недорого. Начинаем пилить. Длина у меня 105 миллиметров. Ну, можно выбрать произвольно я потерял кусок видео где я их склеиваю но вот так вот они должны быть склеены передняя и задняя часть боковые соответственно 2 по 105 и 2 по 70 миллиметров нужно чтобы они были ровные между собой вот так это примерно будет проверяем зазор вот так я склеил переднюю и заднюю части. И вот так я клею боковые. Так, опять же, я пропустил кусок, где я врезал гайки. Ну, соответственно, там две дырки по диаметру. И вот таким образом их можно прижать, чтобы не... Лупить молотком. Вот так это примерно будет склеено. Немного обработаю на шкурке боковую часть, чтобы она была плоской. Ну и склеиваем. Клей ПВА. Лишнее лучше вот так вот размазать вот и соединяем стягиваем струбцинами ну если их нет можно прижать что-то тяжелым будет тоже норм вот такая коробочка получается значит у нас тут сороковая шкурка первая грубая обработка Теперь, наверное, 80-я шкурка. Пора сделать отверстие. Вот такое сверло 22 мм. Сверло Форстнера. Советую сначала сделать маленькое отверстие, чтобы не ошибиться. Ну и дальше. Вот так вот. Вот так вот это выглядит. По бокам я хочу сделать небольшую инкрустацию. Я размечаю рисунок это будут точки есть вот такой вот кусок медной проволоки толщиной полтора миллиметра соответственно под него берем сверло делаем отверстие ну и далее немного клея и будем вставлять буквально там 3 миллиметра достаточно Обкусываем лишнее. Сначала это не очень красиво. Но пару движений напильником. Далее шкуркой. Вот такой рисунок у нас получился. Далее я срезаю углы. этим надо быть аккуратно можно отколоть что-то там по углам не вот эти торцевые части лучше ножом далее меняем шкурку на 80 -ю. начинаем скруглять наши углы параллельно я делал вторую коробочку вот отличие с углами и без. Так, пришло время к металлической части отпиливаем. Отпиливаем наш анкер. У меня 70 миллиметров на мою калимбу. Дальше гвозди. Гвоздик может быть немного неровный. Его можно вот так вот в тисках прижимать при этом вращая так диаметр нашего гвоздя 3 миллиметра Пару движений по шкурке нашим анкером чтобы наметить вот такую вот линию чтобы нам не ошибиться с отверстиями накерниваем расстояние у меня 52 миллиметра Сначала маленькие, потом большие. Вот так уже выглядит наш бывший болт. Пришло время его немного обработать. Очень удобно зажать его в поверт далее шкуркой. 320, потом там шкурка 600, 800. Нефинальная, микро. Вот так все блестит уже. То же самую операцию проделываем с двумя нашими гвоздями. Так, теперь распускаем наш флажок от жерлицы. Мой уже немного зачищен из магазина. Он будет выглядеть примерно вот так вот. Где-то там немного ржавый. Размеры язычков я вам повешу на экране. Пилю ножовкой. Вот наши 8 язычков. Собираем их в стопку. Yeah. Чтобы одновременно все обработать вот это у нас задняя часть язычка закругленные более закругленные передняя, дальше также как и с анкером там три вида шкурки зачищаем язычки так и Финальная обработка. У меня есть вот такая вот полироль или там, не знаю, из автомагазина какая-то жижа. Ну и войлочный диск с повертом. Также гвоздики и наш болт анкерный, чтобы все вот так вот блестело. Финальная обработка нашей коробочки на мелкой шкурке. 320, наверное, или 600 уже. Вот так это начинает выглядеть. Теперь нам нужно сделать два углубления для того, чтобы подклеить наши гвоздики. Все, теперь красим чтобы изменить цвет э -э, морилки я использую чернила от принтера несколько капель и все становится черным ну почти черным Далее натираем воском. Ну и финишная полировка. Можно использовать любую мягкую ткань. У меня вот от очков, по-моему. Ну вот такой финальный вид. Подклеиваем наши годики. Можно, конечно, их и не подклеивать, они и так будут держаться. Но если вы там начнете перенастраивать калимбу, они могут улететь. Все, собираем нашу калимбу. И сейчас будем настраивать. У меня от Фа мажор, соответственно, двигая вперед-назад, делая длиннее, короче, мы настраиваем нужную ноту. Теперь можно затянуть наши болты не сильно. Они немного вот прогибаются, и этого вполне достаточно, чтобы играть. Все, всем спасибо. Всем пока.